Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Я хочу поделиться своей радостью. Вышло второе издание моей книги «Как стать успешным хирургом и оставаться им всю жизнь». Первое было выпущено в 2019 году. Я получил огромное количество позитивных отзывов. И разобрана буквально она была за один год. Естественно, по просьбам читателей мы ее переиздаем, дополняем. Суть этой книги в том, что я рассказываю молодым людям, как работать над своими руками, как работать над своей головой, чтобы действительно достичь в нашей специальности огромных хороших успехов, но самое главное, как сделать так, чтобы твоя жизнь была наполнена смыслом. Ее полезно будет почитать каждому человеку, потому что на примере хирургии я рассказываю свое движение вперед, как на самом деле нужно любить жизнь и любить людей. Читайте ее, искренне ваш профессор Пучков. Вот так выглядит эта книга, мы сделали ее в хорошей обложке. Я специально попросил сделать на хорошей миловой бумаге, чтобы так сказать, она хорошо бралась в руки. И вот смотрите, ее оглавление. О чем эта книга? Да? Мечта, мотивация, выбор цели, планирование результата, как стать лучшим. Как раз здесь много о хирургии, теоретической подготовки, тренировка рук, практическая хирургия осваивается ночью и детально рассматривается, как пальпировать живот, о хирургическом шле и прочие, прочие вещи. Но самое главное, что здесь. Я пишу и о том, как проводить консультации, обследовать пациентов, про своих учителей, про моральные качества хирурга, про волевые качества хирурга, что никогда не надо останавливаться на достигнутом. И самое главное, как не выгорать хирург и идти дальше, потому что профессия наша сложная, профессия наша непростая, вот, и надо находить огромное большое количество сил, чтобы двигаться вперед. Большое количество всевозможных высказываний, примеров, Поэтому читайте, получите обязательно наслаждение. Искренне ваш, профессор Пучков.